Вечный вопрос, можно ли из того, что было, слепило, и это стало нормально вообще? Бывает такое в жизни или нет? Здравствуйте, на повестке дня теста Соломон XDR 88T. Ну, в общем, я думаю, что это типа X-Drive, так сократили. Но не суть, это новая абсолютно лыжа, ничего общего. С X-Drive в ней нет, и старые соломоновские универсалы вообще забудьте Все, потому что это совершенно новая песня. Очень сложно характеризовать эту лыжу, потому что она очень какая-то странная и Вот вообще по всем параметрам. Я бы не называл вообще это универсальной лыжей. Вот в том понятии, как это принято. Вот, в общем, звать универсалы. Это какой-то недофрирайд. И недофрирайд очень странный, да, потому что недофрирайд как бы талия 88. Но при этом, при всем, это вообще не карп лыжа. При этом, это я не скажу, что это даже фрирайд лыжи. Это вообще какая-то. Ну, вообще странная лыжа. Она очень жесткая. Безумно жестко. Единственное, что в ней есть, ну, хорошего, такого понятного катальщиком, это безумная какая-то хватка ну, контовая жесткая. То есть она цепляется за все, но при этом лыжа вообще не гнется никак и прокнуть ее нереально, в общем, ну, никак она, ни за счет ни геометрии, ничего она не прогибается вообще. Она просто рейс, рейльс, просто рейс. Кататься можно там да, вообще Либо вообще, то есть по прямой я такой фигачу И вообще мне все пофиг, ветер в харю, да Либо просто ставить ее поперек И пытаться как-то ехать вот просто как отвал Как типа сноуборд стайл вообще такой Ну, как бы, честно говоря Я катально, у этой лыжи вообще ничего не нашел Это лютый отстой Это какой-то вообще просто ате садомия Ну, как бы обсуждать нечего Потому что катания, собственно, в ней нет Это вот не катание для универсальной лыжи то есть, ну, в моем понимании, универсал это лыжа такая для, либо для новичков, либо для каких-то вот катающихся очень много людей, которым нужна одна лыжа. Вот я тестировал их в мягком разбитом снегу и понял, что вообще в них, на них там кататься, ну как-то, ну вообще не фан. Ну как бы реально это просто, ну надо быть реально понимающим, таким лютым фрирайдерам, мне кажется, чтобы на них кататься. Ну, тогда зачем талия 88? Вообще непонятно еще. То есть, ну, на мой взгляд, это какая-то тупиковая ведь развития. Там даже развивать нечего. В общем, как, мне кажется, там зацепиться не за что, чтобы что-то даже можно пытаться улучшать. Это полный отстой. Это помойка. Все. и Вот даже говорить не о чем. Все. Пойду за следующими. Все вы знаете. Подписывайтесь, ставьте лайки. И вот эти лыжи, я думаю, покупать никому не надо. Все. Пока.